Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о работе с пересчетами в системе ПИР. В системе ПИР и пересчетами называются ежеквартальные индексы, которые выпускаются Минстроем для индексации стоимости проектных и изыскательских работ в текущий уровень цен. Они расположены в экране «Система» в разделе «Пересчеты, «Пересчеты в текущие цены». И вот здесь вы можете видеть э, все пересчеты, которые загружены в систему PIR и которые можно использовать для индексации стоимости проектных и изыскательских работ. Индексы выходят ежеквартально и выкладываются э, на сайт GK Инфострой. Для того, чтобы загрузить э, новый пересчет в систему PIR, следует зайти в пункт меню «Справка» — «Страница обновления системы на веб». Откроется сайт GK-Infastroy на разделе Система ПИР. И вот здесь можно в разделе О текущих индексах ПИР посмотреть текст самого письма, посмотреть значение последних коэффициентов индексов для пересчета в текущий уровень цен. А в разделе Загрузить текущие индексы можно Скачать нужный пересчет для того, чтобы его загрузить в программу. Например, скачаем индексы за четвертый квартал 2020 года. Для этого нажимаем «Скачать». Файл в формате Excel скачивается в указанную вами папку для загрузок. После этого мы можем вернуться в систему PIR, в экран «Система», «Пересчеты», «Пересчеты в текущие цены». И здесь по правой клавише мышки выбрать пункт «Импортировать пересчет текущие цены». Откроется папка загрузок. Выберем загруженный пересчет и нажмем кнопку «Открыть». Импорт пересчета в текущей цены успешно завершен. То есть таким образом мы с вами видим загруженный пересчет индекса за 4 квартал 2020 года. Двойным щелчком можно открыть этот пересчет, посмотреть значение коэффициентов. То есть мы видим, что для уровня цен 91 -го года а, стоят индексы для проектных и для изыскательских работ. В уровне цен 95 -го года стоит индекс для проектных работ. И в уровне цен 2001 -го года также стоят индексы для проектных и для изыскательских работ. Теперь посмотрим, каким же образом применить загруженный пересчет в локальной смете. Зайду в локальную смету. У меня в этой смете разные строчки набраны из справочников разного уровня цен. То есть есть строки по справочникам 95 -го года, а есть строки, которые взяты из справочников 2001 -го года. Таким образом, в каждой строке локальные сметы, у меня будет назначаться свой индекс для пересчета в текущие цены. И вот как раз для таких смет э, инструмент пересчета, э, назначение построчной индексации, как раз очень удобен. После того, как вы наберете все строки сметы, а для того, чтобы применить пересчет, нужно выделить все строки, можно это сделать с помощью горячих клавиш Ctrl-A или на панели инструментов есть у нас кнопка «Выделить все строки». После этого заходим в пункт меню «Групповые операции», «Назначить пересчет». У вас открывается список всех пересчетов, которые загружены в систему. Выберем, например, пересчет в цены 4 квартала 2020 года. Двойным щелчком этот пересчет попадает в список выбора и нажимаем ОК. И вот теперь мы с вами увидим, что на каждую строку нашей сметы у нас в формуле применился соответствующий индекс пересчета в текущий уровень цен. То, что применен пересчет, мы с вами можем увидеть, во-первых, в формуле в виде значения индекса, а во-вторых, в каждой строчке в детальных формах, внизу есть закладочка «Пересчеты» и вот здесь мы тоже видим э, значение пересчета, который применен к расценкам на каждой строчке в соответствии с тем уровнем цен, э, откуда у нас э, взята расценка, да из какого справочника. В выходной форме этой локальной сметы э, пересчет будет печататься в каждой строке с указанием номера письма, которое прописано в наименовании нашего пересчета. Нажмем кнопку «Печать». Открылась выходная форма 2П. Вот здесь мы с вами видим по каждой строчке у нас с вами прописан 4 квартал 2020 года, пересчет, письмо Минструя. Там за номером 44016 и F-09 от 2 ноября 2020 года и значение коэффициента 3425 для следующей строки 447 и так далее. Закроем окно просмотра. В некоторых случаях есть необходимость изменить значение коэффициентов пересчета. Например, переключусь в другую локальную смету. Допустим, эта смета пришла к нам после проверки. Здесь уже подключены значения пересчетов. Но после проверки в комментариях к смете у нас есть требование изменить индекс пересчетов в текущие цены на четвертый квартал 2020 года. Сейчас в строках сметы подключен пересчет первого квартала 2020 года. Для того, чтобы заменить э, значение одних индексов на другие, то есть одного пересчета на другой, мы опять же сможем воспользоваться групповыми операциями. То есть выделяем опять все строки смет, и через пункт меню «Групповые операции» мы выберем «Заменить пересчетом. Вот в этом случае программа нам покажет, какой пересчет сейчас применяется на строчках сметы. Нам с вами нужно будет выбрать, на какой пересчет мы будем эти индексы менять. Выбрали четвертый квартал 2020 года и нажали ОК. Обратите внимание, что пересчеты у нас с вами заменились. Бывают ситуации, когда а, сметок вам приходит, и, а, допустим, при проверке этой сметы а, вы видите, что у вас а, применены пересчеты, но применены они как-то странно, то есть ви сразу видно, что у нас идут разные значения коэффициентов, на какой-то строчке они вообще не применяются и так далее. А, то есть для того, чтобы а, в смете не ходить и не а, обрабатывать каждую строчку. Что мы с вами можем сделать? Мы с вами можем, допустим, удалить все пересчеты, которые назначены на этой смете и назначить тот пересчет, который нам нужен. Сделать это можно, опять же, с помощью а, групповых операций. Выделяем все строки сметы, заходим в пункт меню «Групповые операции». У нас с вами здесь есть пункт «Удалить» все пересчеты. И вот в этом пункте мы с вами видим, что на некоторые строчки сметы у нас с вами назначен третий квартал 2020 года, на, на какие-то строчки у нас назначен первый квартал 2020 года. Для того, чтобы не разбираться где и что, мы просто все удаляем, а потом опять же выделив все строки сметы через групповые операции можем назначить тот пересчет, который нам действительно нужен четвертый квартал 2020 года. Таким образом просматривать в этой смете каждую строчку и корректировать пересчеты на ней у нас уже нет необходимости. Мы с вами посмотрели работу с пересчетами с помощью групповых операций, но помимо групповых операций пересчеты также можно назначать на строки сметы с помощью предварительные настройки локальной сметы. Давайте перейдем в экран системы и создадим новую локальную смету. Создать локальную смету. У нас открылось окно локальной сметы и, допустим, я знаю, что хочу назначить построчно пересчет на каждую расценку этой сметы. Можно зайти в левом верхнем углу в экран «Настройка», справа у нас с вами будет поле «Пересчет» и белым листиком добавить пересчет, допустим, на четвертый квартал 2020 года. Таким образом, на все строчки, которые я буду добавлять в эту смету, сразу же автоматически будет назначаться указанный пересчет. Возвращаюсь в экран «Структура». Закладка «Строки» и добавим несколько расценок из справочников разного уровня цен. Например, возьмем справочник СБЦ 9504 «Объекты газовой промышленности», добавим расценку на установку компримирования газа, двойной щелчок, допустим 75 и из справочника СБЦП 2001-13 объекты нефтеперерабатывающей нефтехимической промышленности возьмем емкость дренажную. После выбора расценок закроем окно сметно-нормативной базы и расценки добавятся в смету. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что расценки из разных уровней э, цен. На расценку из СБЦ 95 -го года у нас применился пересчет 34.25, а на расценку из э, справочника 2001 -го года применился соответствующий индекс. 4, Таким образом, за счет предварительно сделанной настройки пересчета, каждая расценка, которая добавляется в смету, у нас будет индексироваться соответствующим индексом. Мы с вами рассмотрели работу с пересчетами в системе ПИР. Спасибо за внимание. С вами была Забойкина Алла, отдел сопровождения компании «Инфострой».